Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Scalar Trading System И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик А мы продолжаем Данная стратегия основывается на двух авторских индикаторах Один из которых является сигнальным, а другой гистограммным Индикаторы создавались специально под данную стратегию, поэтому алгоритмах работы очень похож, а правила настолько просты, что даже новички смогут сразу начать применять данную стратегию. И также стоит отметить, что данная стратегия является платной, но с нашего сайта ее можно будет скачать бесплатно. Прежде чем перейти к правилам стратегии, которые максимально просты, рассмотрим ее состав стратегия основывается всего на двух индикаторах один из которых, как уже говорилось ранее, является сигнальным, а второй – гистограммным каждый из индикаторов имеет свои собственные настройки и автор стратегии предлагает использовать определенные параметры под каждый таймфрейм и обратите внимание на то, что для таймфрейма M1 не предназначено никаких настроек а значит стратегия не предусмотрена для агрессивного скальпинга в шаблоне, который можно будет скачать с нашего сайта, настройки индикаторов установлены для таймфрейма M5. И при желании можно поменять самостоятельно все параметры под нужный таймфрейм. И в первом индикаторе это будет Step 1, 2 и 3, а во втором индикаторе это будет Histo 1, 2 и 3. Хочется отметить, что данные настройки хоть и будут лучше для каждого таймфрейма по отдельности, но кардинальных отличий в них наблюдаться не будет. И как можно видеть, настройки для таймфрейма M5 отлично подходят для 4 графика. Также каждый индикатор оснащен алертами, и поэтому нет необходимости весь день следить за котировками, и остается только дожидаться сигналов на покупку опциона Call или Put. Если говорить о правилах торговли по данной стратегии, то ее фундаментом является торговля только по тренду. Конечно же некоторые сигналы будут давать прибыль и против тренда, но как можно будет увидеть далее, это будет довольно редко. Подробнее узнать о том, что такое тренд и как его определять можно из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. И также стоит отметить, что понимание тренда очень важно для любого вида торговли, а не только для данной стратегии. Возвращаясь к правилам торговли. Для совершения сделок у нас должно выполняться три условия. И для опционов Call нам необходим восходящий тренд, после чего нам необходимо дождаться стрелочки направленной вверх, которая должна подтверждаться гистограммным индикатором, столбики которого должны быть синего цвета. Соответственно для опционов Put нам необходим нисходящий тренд, а также стрелочка направленная вниз и розовые столбики гистограммы одним из возможных вариантов для поиска покупок опционов call является данный участок на нем можно видеть явный восходящий тренд так как экстремумы обновлены также о восходящем движении говорит и гистограммный индикатор столбики которого покрашены в синий цвет а значит после того, как появляется сигнал на покупку опциона Call в виде стрелочки, после закрытия свечи стоит сразу покупать опцион с экспирацией в три свечи. Если посмотреть на следующий сигнал, то к сожалению становится понятно, что он принес бы убыток, хотя после этого цена все равно начала расти. Так как смены тренда еще не произошло и начался флэт, третий сигнал также можно рассматривать для покупки опциона Call и в данном случае после закрытия сигнальной свечи стоило покупать опцион с экспирацией в те же три свечи и можно было бы получить прибыль обратите внимание на то что следующий сигнал уже не стоило использовать так как цена пробила флэт в обратную сторону что может говорить о возможной смене тренда и в данном случае можно рассматривать сигналы для покупки опционов в путь. По подтверждением этому выступает гистограмма, столбики которой стали розовыми а также по итогу появился сигнал на графике и после закрытия сигнальной свечи можно покупать опцион PUT с экспирацией в 3 свечи следующие сигналы лучше не рассматривать так как это идет не ликвидное время и как известно вечером очень слабая активность на многих рынках обратите внимание на то что контртрендовые сигналы абсолютно не учитываются в данном случае в заключении хочется сказать что конечно же правила данной стратегии можно корректировать под себя и к примеру увеличивать размер экспирации и после тестирования разных настроек для данной стратегии может выясниться что более долгая экспирация будет прибыльнее но как можно видеть экспирация в три свечи также довольно эффективна также особое внимание стоит уделять правилам мани менеджмента и риск менеджмента и не рисковать в одной сделке более чем 2-3% от депозита